Светлая метода к борьбе с коррупцией в Харьковском городском совете, Валерия Мотолева-Кравьев, руководитель общественной организации Светлой в Харькове, и Ольга Спецун, пресс-секретарь общественной организации Светлой в Харькове. Здравствуйте. Да. Да. Первое, что хотелось бы сказать, что если опираться на данные... Transparency International за 2014 год, можно сказать, что, в принципе, Украина на данный момент является самой коррумпированной страной в Европе. Также исходя из опросов, которые были проведены нашими организациями в разных городах, то есть это такие в Одессе и Львов, более 80% жителей считают, что именно после революции коррупция не только не снизила свой уровень, а наоборот возросла. В некоторых сферах. Это также подтверждается данными Украинского института «Стратегии глобального развития и адаптации», которые были опубликованы по результатам исследования Центра Разумкова, в которой говорится, что коррупция в некоторых сферах возросла от 5 до 18%, процентов, а в некоторых даже до 20%. Мы также провели собственный опрос в городе Харькове, ну, электронный именно опрос провели, в котором задавался основной вопрос, который интересовал нас, это как люди считают, какая сфера в Харькове является наиболее коррумпированной. И почти 43 опрошенных процента ответили, что на данный момент в городе Харькове наиболее коррумпированная это сфера правоохранительных органов. Судебную систему считает коррумпированной только 25%. процентов. Далее, сфера земельных отношений 8,7%, здравоохранение 6,3%, а образование 5%. Еще часть опрошенных ответила, что абсолютно все сферы города Харькова являются коррумпированными. Также, исходя из данных Центра Разубкова, в которых указано, что 66% опрошенных считают судебную систему коррумпированной, а также 64% правоохранительную. То есть, если опираться на данные данные, которые вот только что огласили, то мы можем сделать вывод, что в принципе те, кто должен бороться с коррупцией, они ее возглавляют на данный момент. И глядя на такую ситуацию, становится понятно, что необходимо искать абсолютно новые подходы именно к борьбе с этой коррупцией. Также было неоднократно заявлено на разных уровнях что одна из основных проблем, которая тормозит развитие Украины в экономическом, политическом, социальном развитии, является именно коррупция. И для того, чтобы хотя бы попытаться ее искоренить, нужно двигаться в двух направлениях. Первое направление – это предотвращение коррупционных действий, и второе – это наказание за уже совершенные факты. Учитывая то, что наша организации на данный момент ну, в городе Харькове пока еще не может как бы, охватить абсолютно все сферы коррумпированные, мы остановились на основных трех ветках. Это контроль Рады, то есть Харьковского исполнительного комитета, контроль государственных закупок и также контроль кадров. В чем состоит наша задача? Если разбираться вот по отдельным веткам, то есть контроль рады состоит, что мы осуществляем антикоррупционный контроль путем проведения информационно-аналитической работы по 10 направлениям. 10, у нас в городе Харькове есть 10 комиссий, которые и мы осуществляем аналитическую работу по 10 этим направлениям, которые охватывают основные сферы жизнедеятельности нашего города. Также каждому из направлений занимается, ну то есть исследованием каждого из направлений занимается отдельная группа, которая состоит из экспертов и активистов, которые координируются одним координатором. Ну их может быть несколько, на данный момент пока это один координатор по каждому направлению. И задача перед нами стоит... То есть именно в рамках самого направления нашей организации, перед нашей организацией ставятся такие задачи. Это анализ повестки дня, очередного заседания комиссии, проектов решений, проведение проверок этих решений, которые включены в повестку дня, также ну, относительно их соответствия интересам общества и наличия в них коррупционной составляющей. Также подготовка на заседание комиссии рекомендаций, выводов, комментариев относительно вопросов, которые включены в эту повестку дня. Если переходить к контролю именно в сфере закупок, то основной коррупционной, основой коррупционных схем в сфере государственных закупок является недейственная законодательная база и отсутствие механизмов, которые бы препятствовали разворовыванию государственных средств. Контроль в сфере государственных закупок возложен на большое количество государственных учреждений, однако он не является эффективным, поскольку правоохранительные органы, органы аудита и финансового контроля, они лишь формально осуществляют контроль, и поэтому роль общественности в Противодействие именно коррупции в данной сфере является определяющей. И перед нашей организацией ставятся такие задачи, как осуществление системного, системного мониторинга государственных закупок, которые проводятся в нашем городе, также проверка законности процедур и их проведение реагирование на правонарушения закон, ну, законным путем, путем обращения к соответствующим органам. Также максимально освещать информацию о фактах незаконных закупок и виновных в этом лиц. И теперь, если перейти к контролю кадров, то прежде всего успех социально-экономических и политических преобразований зависит от эффективности самих кадров. На данный момент мы все прекрасно знаем, что у нас непрозрачный и в некоторой степени кумовской подход Кадровыми назначениями. Это приводит к неэффективной деятельности именно властных институтов, и делает возможным реализацию коррупционных схем. А бизнесовые интересы и связи с чиновниками они способствуют лоббированию решений, которые являются убыточными для общества, но выгодными для конкретного круга лиц. И поэтому основными задачами для нашей организации ставится это мониторинг кадровых назначений лиц, имеющих владные полномочия в городе, анализ деятельности должностных лиц, представление оценки ее эффективности и соответствие интересам общественности. Также выявление и введение реестра должностных лиц, которые противоречат нормам законодательства и способствия привлечениям к ответственности тех лиц, которые имеют владные полномочия и совершили коррупционные деяния. То есть, если основываться на всем вышеизложено, мы можем сказать, что основа, основные принципы нашей работы – это законность и гласность. Поэтому мы следим будем, и будем следить за исполнением закона и придай, будем придавать гласности вс, ну, все обнаруженные нами факты более подробно нам расскажет пресс-секретарь наш. Здравствуйте. Значит, как уже сказала Валерия, да, у нас три основных направления деятельности. Первый — это контроль городского совета. Он заключается в том, что у нас в городском совете 10 депутатских комиссий. Они охватывают все сферы жизни города. Соответственно, у нас есть 10 координаторов, это эксперты в каждой из этих сфер. То есть люди, которые там уже работали, да, которые имеют представление о сфере в целом, и также имеют представление о законодательстве. Они параллельно с горсоветом изучают проекты решений. И тогда мы видим, в каком проекте решения, да, есть какое-то нарушение, мы можем придать его гласности, тем самым не позволив принять это решение. Или, по крайней мере, показать, где именно горсовет нас обманывает. Вот, на данный момент мы написали обращение в секретариат для того, чтобы получить проект этих решений, потому что так они нигде не опубликованы, ну, на самом деле, хотя ну, вы понимаете, что все имеют право да, ознакомиться с ними по законодательству. Следующее, что касается контроля закупок. Значит, нами было исследовано более 100 закупок. Мы написали четыре обращения в антимонопольный комитет. Потому что есть подозрения в нарушениях закона о конкуренции. Вот. И 15 обращений в государственную финансовую инспекцию. Потому что есть нарушение процедуры проведения закона. Вот. А дальше, что касается контроля кадров, все мы понимаем прекрасно, да, что обычно не очень обращают на это внимание. То есть человек до прихода во власть работал там директором да, какой-то компании, ну, каким-то или там владел какой-то компании. И потом почему-то эта компания, да, после получения им власти Выиграют в тендерах э, каким-то образом постоянно, да, такие всякие моменты. Вот. Для этого мы будем контролировать кадры изучать их как бы биографию, их связи, для того, чтобы понять все-таки, кто кого пытается там протянуть, какие законопроекты, какие решения. Вот. И, значит, еще один из моментов, в которых мы хотим работать, это непосредственно просто с харьковчанами. Дело в том, что культура наших граждан такова, что, да, ты пошел, дал взятку, и, ну, там потом на кухне повозмущался. Я сегодня дал взятку или повозмущался среди друзей. На самом деле никто из жителей не идет, не обращается в органы, да? ну, либо считает, что это недейственный метод, что это не поможет, не спасет, либо же даже просто не знают люди, куда обращаться ну, на самом деле, каким образом они могут как-то воздействовать. Вплоть до того, что да, взятки даются даже за те какие-то моменты, на который человек имеет право получить бесплатно да, какие-то вот вещи он дает за это взятку хотя ему это по закону принадлежит вот для этого мы хотим э, помогать людям в том плане что э, уменьшить правовую безграмотность донести до людей законы потому что зачастую в законе уже прописано все да но мы просто не владеем этой информацией то есть она там по умному как-то по заумному написано человек даже не пытается понять, не знает своих прав, не знает обязанностей тех же правоохранительных органов, которые названы наиболее коррумпированными в Харькове. Вот. Также, в субботу, мы собираемся на площади свободы провести акцию, которая называется Коррупционная Реалия. Суть ее будет заключаться в том, что ну, это больше как театральная да, такая постановка где будут сидеть как бы, депутаты, и любой житель Харькова э, сможет пообщаться с ним, да, дать ему как бы, э, взятку, ну не прямую, не денежную, да, а больше как виртуальную, с тем, чтобы договориться, решить какой-то вопрос. Э, цель нашей акции заключается в том, чтобы узнать вообще отношение харьковчан к коррупции, узнать, как они видят ее, как видят борьбу с коррупцией, как они поведут себя в такой ситуации вообще, да, как, э, как они считают, куда обращаться. И в то же время привлечь внимание харьковчан к этой проблеме, узнать вообще, да, промониторить именно среди обывателей, узнать их отношения, да, и методы борьбы, как они думают, потому что зачастую, если даже изучать все эти наши антикоррупционные, там, методы да, борьбы с коррупцией это зачастую методы такие типа объяснить разнести донести в то время как люди при общении с ними э, вы можете узнать что все считают что надо там кардинально садить я не знаю там вообще чуть ли не казнить только таким способом можно спасаться от коррупции и поэтому надо посмотреть ну помимо мнения да как бы властных структур на мнение обычных жителей как они это видят вот. мы работаем всего лишь месяц мы только начали свою деятельность я думаю что в дальнейшем наша деятельность будет все развиваться мы готовы сотрудничать с любыми не как сказать, с любым человеком который тоже готов бороться с коррупцией мы проводим обучение рассказываем каким образом человек может перейти из пассивных наблюдателей да, в активных деятелей каким образом он может сам противодействовать коррупции перейдем к вопросам, если есть контактные телефоны. Да, без проблем. Значит, записывайте. 068-58-799-49. Наш офис находится на улице Короленко, 25-25. Офис четвертый этаж, офис шестой и седьмой. К нам, кстати, приходят граждане обычные со своими проблемами. Значит, сталкивались мы с тем, что люди приходят при ценах на ЖКХ. Ну, представляете, да, какие тарифы на данный момент. Есть такие места, где еще больше завышивают. Даже больше, чем просто. Ну, это как бы очень такие моменты. Потом, ну, разные встречаются вопросы. Мы, будем, мы пишем от своего имени обращение, стараемся помочь людям в правовых в всех направлениях, да, потому что у нас работают юристы, квалифицированные, которые знают хотя бы куда обращаться. Ну, на самом деле проблема есть такая, что человек видит, что его обманывают и не знает, как с этим поступать. Да. Есть вопрос. Скажите, а как будет проходить ваша акция? Да, хорошо, объясню вам. Значит, смотрите, будут сидеть 6 депутатов, так сказать. Ну, не депутатов, да, на площади. Ну, не депутатов, да, как бы шесть активных молодых людей. Каждый из них будет представлять какую-то сферу. То есть это правоохранительные органы, ну вот те, которые названы самыми коррумпированными. Здравоохранение, образование. Вот Каждый желающий может подойти к нам, получит у нас опросник, в котором будут вопросы касаемые коррупции, заполнит его, да, как он это все видит, представляет. И потом для того, чтобы отдать нам опросник, он должен его затвердить у депутата. Он подойдет к депутату, к нашему воображаемому, да, который обязательно потребует взятку. Ну, как вы понимаете, да, для того, чтобы утвердить. Собой брать. Мы нет, нет, нет, мы дадим деньги напечатанные. Ну, реально как бы, деньги вымогать это, как вы, вы понимаете. Место. И таким образом, да, человек просто в процессе общения поймет, как это происходит, да, как из него требуют взятку. Он может даже поторговаться. Ну, это же как бы большая это, игра. Это сейчас, нет, ну это не совсем как тренирование взятки, нам нет, просто это интересно, для того, как человек понять. себя поведет. Да, Скажет ли он, допустим, нет, вы не имеете вести. права там, я обращусь куда-то там, я знаю, что по законодательству, да, я пойду там в правоохранительную, а если он пришел в правоохранительный орган и требует взятку, куда ему идти, куда он пойдет? Нет, мы просто соберем как бы, по итогу да, эти опросники, мы посмотрим на то, как ведят харьковчане всю ситуацию, при этом мы им будем так, точно так же говорить, да, как бы наши координаты давать, объяснять каким образом, чтобы потом в дальнейшей работе с ними объяснить им, как можно этому реально противодействовать. Для того, чтобы просто обратить внимание, помимо всего прочего, в общественности на ту ситуацию, которая существует. 12. С 12 до 2. Как будут эти депутаты, типа, вот, как бы, воображать? Да. Как они будут браться? Это просто активисты нашей организации. А? То есть, это молодые ребята, да, которые, ну, э, хотят, которые хотят быть депутатами, которые хотят. Есть вопросы? Да, есть. У нас есть страничка на Фейсбуке и страничка ВКонтакте. Помимо всего прочего, сайта Харьковского еще нет, есть киевский сайт, сайт свидоми.орг. Кстати, мы там публикуем статьи касаемо тех обращений, которые мы уже написали. То есть вы там можете ознакомиться, там указано, как, что именно нарушено, почему мы написали в инспекцию или же в Антимонопольный комитет. Еще есть вопрос. Скажите, вот у меня есть конкретный случай, да, когда в Абире человек типа, требует 800 долларов, взятки неделю назад за то, чтобы видно жизнь. Угу. Как ну, идти к вам, сказать, меня требует... а, к да? а у меня Вопрос к юристу. К требует 800 долларов. Как это? Как... Ну, у нас два варианта. Первый, либо обращаться в правоохранительные органы, либо предавать прода... ну, огласки. огласки данный факт. Если нет вопросов, тогда спасибо большое, ждем вашу акцию и результаты. Конечно. Можно конечно. В этом видео расскажите, как прошло. Мы через месяц к вам придем. Я думаю, у нас будут уже новые достижения. А вы, э, будете видео? Да, конечно. конечно. Мы, кстати, приглашаем всех, приходите. Вот и будем, да, пришлем вам. Да. Пришлем я, вам присылну.